Это сигнал действий. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Колупаева Ирина Владимировна. Я являюсь начальником отдела размещения закупок контрактной службы. А сегодняшняя наша с вами тема – это подготовка технического задания и исполнение обязательств по договорам. При подготовке к сегодняшнему выступлению я начала с поиска определения понятия технического задания. При этом техническое задание – это общеупотребительная фраза, которая не имеет прямого отношения к законодательству о закупках. В действующем законодательстве в сфере закупок идет речь об описании предмета закупки, это в части 223 федерального закона, либо об описание объекта закупки, это 44-й федеральный закон. При этом ни тот, ни другой закон не устанавливают определение данного понятия. Таким образом, в целях нашей сегодняшней с вами темы под предметом закупки мы будем понимать тот объем информации, который указан в техническом задании. Если вы посмотрите на слайд, да, то под техническим заданием в общем и целом понимается документ или несколько документов, которые определяют некую цель, да, некоторые, так, некоторые задания, да, которые мы должны дать поставщику либо контрагенту для выполнения наших пожеланий. При этом под предметом закупки может пониматься также и конкретный товары, работы, услуги, которые предлагается поставить заказчику в объеме и на условиях определенных закупочной документации. Так вот законом 223. -м. 223-м федеральным законом, регулирующим нашу с вами деятельность по закупкам товаров, работ, услуг, установлено, что при закупке товаров, работ, услуг заказчик должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Гражданским, гражданским Кодексом Российской Федерации, с 223-м федеральным законами и другими федеральными, нормативными, федеральными законами, нормативно-правовыми актами, а также принятыми в соответствии с ними положениями о закупках. Значение технического задания достаточно велико, так как правильно составленное техническое задание от качества составления технического задания зависит результат закупки. Некачественное, неполное либо противоречивое техническое задание может привести к нецелевому или неэффективному расходованию средств, в том числе к закупке а, товаров, а, которые мы в дальнейшем не сможем с вами использовать. Также а, техническое задание влияет на определение самого предмета закупки, на изучение рынка. Да, то есть, если а, техническое задание составлено неправильно, при, а, мы с вами, с вами можем не найти а, подходящего поставщика, то есть поставщика, который не сможет Осуществить данную поставку, либо не сможем найти данный предмет закупки на рынке, да, и, например, если это уже устаревшее оборудование, либо э, снят, снятое с производства. Также влияет на определение затрат, потому что... Исключение из технического задания того или иного компонента, да, той или иной характеристики может значительно повлиять на стоимость данного товара, работы или услуги и, соответственно, повлиять на цену в предложении потенциального участника. Кроме того, при запросе коммерческих предложений вы должны обладать полным техническим заданием Uh, уже к этому моменту, и полное техническое задание должно быть направлено uh, потенциальному участнику да, для uh, получения от него коммерческого предложения. При этом uh, по uh, практике контр контрольных органов, если техническое задание не содержит каких-либо uh, предложений, да, характеристик, указанных в коммерческом предложении, это будет считаться, может, может считаться нарушением. Также техническое, техническое задание влияет на контроль при приемке товаров, работ, услуг. То есть грамотно составленное техническое задание позволит минимизировать риски приемки товаров, работ, услуг в части их несоответствия требованиям заказчика. Далее мы с вами рассмотрим требования нормативно-правовых актов, установленных в части составления технического задания. Начнем с самого главного закона нашей страны, Конституции Российской Федерации. Она устанавливает у нас единство экономического пространства и свободное перемещение товаров, услуг, финансовых средств. И как ключевой для нас в данный момент поддержка конкуренции. Также антимонопольные требования к торгам установлены Федеральным законом 135 ФЗ. Запрещаются действия, которые могут повлиять на ограничение конкуренции либо на Свободный доступ участников торгам. То есть координация организаторами торгов, деятельности их участников и заключение соглашений, так называемых антимонопольных соглашений, в рамках которых антимонопольные ведомства проводят свою деятельность по выявлению сговоров на торгах. Далее создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах, нарушение порядка определения победителя и участие организаторов торгов или работников, заказчиков в торгах. Это все является обязательными требованиями к проведению торгов заказчикам. Исходя из установленных требований, также федеральным законом 223 ФЗ установлены принципы, которыми должны руководствовать заказчики при проведении закупки, Одним из них является также равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. Таким образом, основой законодательства о закупках является прозрачность, равноправие и запрет на ограничение конкуренции. Собственно, для этого законы 223, федеральный закон и 44 федеральные законы принимались. Они являются у нас с вами гарантией Конституции в данном случае и гарантией прав участников торгов. Также здесь хотелось бы обратить ваше внимание на запрет переговоров заказчика с оператором электронной площадки во время проведения торгов. 223 федеральным законом установлен прямой запрет на проведение переговоров с заказчика с оператором электронной площадки. Прямого запрета на переговоры заказчика с участниками размещения закупок да, с, участник, с участниками торгов нет. Если в 44-м федеральном законе есть прямая норма, которая это запрещает, то 223-й федеральный закон говорит только о запрете на проведение переговоров с операторами. Но здесь мне хочется вас предостеречь от каких-либо консультаций, каких-либо переговоров с, участниками, с потенциальными участниками торгов на стадии подачи заявок. То есть после того, как торги были объявлены. Проведение каких-либо переговоров с участниками нежелательно. Это связано как раз с той нормой 135 федерального закона, да, где, где запрещается создание участнику торгов в преимущественных условиях участия в торгах. Мы никогда не знаем с вами, как могут участники потенциально воспользоваться той или иной информацией, полученной от вас на даже в, в рамках телефонных переговоров. Более того, участилась практика предъявления в, на заседаниях Федеральной антимонопольной службы записи Телефонных переговоров участников с заказчиком. И если в данных переговорах будут предоставлена какая-либо дополнительная информация, либо какие-то дополнительные разъяснения в части подготовки участникам его заявки, в части подготовки его предложения на участие в торгах, это может быть признано созданием преимущественных условий для данного участника на торгах. Исходя из, из ограничения конкуренции, что не следует делать при планировании закупки? Нежелательно включать в одну закупку технологически и функционально не несвязанную продукцию, например, компьютеры и столы. Единственным исключением здесь может быть, если данные столы предназначены именно для этих компьютеров и являются с ними не одним целым, да, то есть созданы под конкретный какой-то комплекс. Иных оснований да, здесь для объединения нет. Это может привести как раз к ограничению участников в торгах. Нежелательно объединять радиоэлектронную продукцию, включенную в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и не включенную. Данный реестр ведется в рамках постановления 878 правительства Российской Федерации и включает в себя определенный перечень продукции, для которой установлены преференции Поэтому данную радиоэлектронную продукцию объединять с какими-либо другими товарами нежелательно, чуть позже я вам расскажу по какой причине. Также нежелательно объединять виды деятельности, подлежащие лицензированию и не подлежащие, так как в данном случае может быть признано ограничением конкуренции в части привлечения участников, которые... Должны получить лицензию да, к работам, на которые данная лицензия не требуется. Например, услуги по техническому обслуживанию автотранспорта оказание платных медицинских услуг по проведению предрейсового после послерейсового медицинского осмотра. В данном случае да, техническое обслуживание автотранспорта является нелицензируемым видом деятельности, а оказание платных медицинских услуг как раз подлежит лицензированию. Поэтому в данном случае мы объединяем данные услуги в одном лоте, мы с вами установим требования о наличии лицензии организации, которая, в принципе, не должна ее иметь. Также объединение, например, поставки лекарственных препаратов и лабораторных реагентов. Как мы с вами знаем, на поставку лекарственных препаратов организация должна обладать лицензией. И на поставку, поставка лабораторных реагентов проводится в без таковой. Поэтому единственное, что здесь необходимо также учитывать, что если работы, требующие наличия лицензии, не являются самостоятельным объектом закупки, а лишь входят в состав работ, являющихся объектом закупки, то в данном случае при наличии разрешения на субподряд устанавливать такие требования возможно. Кроме того, характеристики, указанные в техническом задании, не должны приводить к ограничению, сужению круга производителей или поставщиков, исполнительных подрядчиков. Одним из примеров, который был в практике, были установлены ограничения местоположения участника и требовалось оказывать услуги в радиусе 2 км от места нахождения заказчика. В данном случае ограничением не будет являться, если в радиусе двух километров таких организаций не менее трех. То есть в данном случае конкуренция будет соблюдена. Но если таких организаций нет, соответственно, это ограничение конкуренции. Устанавливать требования к ресурсам участника закупки и материалам, которые будут использоваться при оказании услуг. Если данные требования не установлены прямо законодательно, то устанавливать какие-либо ограничения в части наличия ресурсов мы также не имеем права. Данные требования можно использовать при оценке участников. Также при оценке можно учитывать и качественные характеристики товара, в части, когда мы не имеем права предъявлять какие-либо требования к самому товару. Например, они должны быть завышены по отношению к основным функциям товара. Да, приводить к закупке товаров, работ, услуг завышенными потребительскими свойствами. При подготовке технического задания надо под, э, иметь в виду, что каждая установленная характеристика, она должна быть э, обоснована. То есть э, вы должны знать, для чего именно данная характеристика вам нужна, в каких случаях вы ее будете использовать э, и как функционально она будет отражена в э, в ходе использования данного товара. Например, закупка какого-либо оборудования, и в данном оборудовании мы обязательно требуем наличие сенсорного экрана. Если данный экран вам в принципе не нужен, да, и вы можете обойтись механическими какими-то средствами регулирования, то это вполне может быть завышенным свойством товара. Но при необходимости дезинфекции данного товара, да, данного оборудования, вполне можно обосновать и наличие сенсорного экрана. Как плохо, как плохо когда людей не видно. А если мы с вами вернемся как раз к нежелательному объединению продукции радиоэлектронной, радиоэлектронной промышленности, то здесь стоит сказать как раз о национальном режиме. Постановление правительства 925 устанавливает приоритет товаров российского происхождения перед товарами иностранного производства. При поставке таких товаров мы обязаны предоставлять преференции, Например, при оценке, при осуществлении закупок путем запроса предложений или конкурса, запроса котировок, при поставке товаров российского происхождения предоставляется преференция в размере 15%, это если обычный российский товар, товар российского производства, либо 30%, это если радиоэлектронная промышленность, включенная в реестр, и при оценке предложения участников мы будем учитывать цены, которые им предложены, с преференцией, со снижением на 15% либо 30%. Но договор в этом случае будет заключаться по предложенной участникам цене. Если торги проводятся в форме аукциона, то победителем, если победителем будет признана организация, предоставляющая нам иностранный товар, то договор с этой организацией будет заключаться по цене, сниженной на 15 либо 30% в зависимости от вида товара. То есть, почему важно да, не объединять это, данные товары в один лот? Так как преференции для товаров российского происхождения, включенных в реестр и не включенных в реестр, разные. И для участников всегда, ну, не всегда, довольно часто является неожиданностью, когда договор с ними заключается сниженным на 15 либо 30 процентов. Довольно часто это ведет к нежеланию участника заключать такой договор. Также... С этого года у нас вступило в силу постановление правительства от 3 декабря 2020 года номер 2013 о минимальной доли закупок товаров российского происхождения. Данное постановление является на сегодняшний день достаточно противоречивым и не до конца раскрытым. То есть оно устанавливает минимальную долю закупок товаров российского происхождения, определенную в процентном отношении к объему закупок заказчика в отчетном году. То есть заказчик обязан закупать определенную долю товаров российского происхождения по перечню, который установлен данным постановлением. То есть для целей постановления товаром российского происхождения признается товар, включенный в реестр промышленной продукции, который ведется в соответствии с 616-м постановлением, и в реестр российской радиоэлектронной продукции, который предусмотрен 878-м постановлением правительства Российской Федерации. При этом данный перечень достаточно большой. На сегодняшний день в нем 251 позиция. И если посмотрите на слайд, то есть постаралась выбрать достаточно интересные позиции, но их там, они в связи с тем, что у нас достаточно широкая номенклатура товаров, да, которым закупает Тюмгу, в связи, можно было бы в принципе привести процентов 70 данного списка как пример. Но обратите внимание, что размер минимальной доли указан на 2021, 2022 и 2023 годы. И данная доля, начиная с 2021 года, она повышается. На сегодняшний день нет какой-либо, нет механизма его применения данного постановления. То есть постановление есть, а как его применять до конца непонятно. И каким образом учитывать долю, тоже не сказано. Пока по, по практике, по аналогии с постановлением 2014, которое принято в развитии 44-го федерального закона, аналогичное постановление, можно говорить о, о расчете данной доли в денежном эквиваленте, да, то есть не в количестве, закупленного товара, а исходя из суммы, которая была выделена на закупку тех или иных товаров. Таким образом, данную долю, данную долю уже в 2021 году мы с вами обязаны соблюдать. На сегодняшний день, когда закупка попадает в план, в план закупок, отражается ОКПД товара. Соответственно, контролирующие органы видят какие закупки по какому КПД планирует закупить заказчик. И э, практика Федеральной антимонопольной службы на сегодняшний день разнится. Э, некоторые антимонопольные органы э, признают нарушением э, закупку э, товаров иностранного происхождения в соответствии с перечнем, если э, в плане закупок данная доля изначально не соблюдается. И другие антимонопольные органы говорят о том, что данную долю необходимо контролировать только по результатам отчетного года, да, то есть заказчик имеет право внести дополнительно закупку, либо он может ее, наоборот, отменить, да? то есть потребность у него отпала в закупке тех или иных товаров. Поэтому говорить о несоблюдении данной доли до окончания отчетного года смысла нет. В принципе, вот именно этой точки зрения я и придерживаюсь. То есть мы с вами в течение года можем предусмотреть закупки тех или иных товаров в соответствии с данным перечнем дополнительно. Но э, мы должны э, исходить из того, что при планировании э, закупок э, необходимо э, рассматривать данные товары в приоритете. И э, основным, скорее всего, способом у нас с вами будет закупка у единственного поставщика. Сейчас вот как раз расскажу, почему. Значит, здесь я вам привела а, скриншот с сайта Минпромторга, да, реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. То есть это как раз тот реестр, который а, ведется в соответствии с постановлением 616 и в данном реестре по поисковику можно найти товар, можно найти производителя, либо по коду КПД выявить наличие тех или иных товаров в реестре. Также можете посмотреть, даже распечатать выписку из реестра и информацию о предприятии, которое его изготавливает, изготавливает данный товар. Но, как вы видите, никаких характеристик, тех или иных товаров данный реестр не содержит. Так, это скриншот из реестра, который ведется в соответствии с 878 постановлением, то есть реестр товаров радиоэлектронной промышленности. Здесь та же ситуация, есть код промышленной продукции, есть наименование радиоэлектронной продукции, но как таковых характеристик тоже нет. Соответственно, по разъяснениям антимонопольной службы, по разъяснениям Минпромторга, заказчик вправе использовать характеристики товаров, включенных в реестр при закупке. Ведет ли это к ограничению конкуренции? В части поставки иностранных товаров, да. В части поставки российских товаров, когда в реестр чаще всего входит один производитель, пока вопрос остается открытым, но Разъяснения такие есть, и э, обязанность э, соблюдать долю закупок э, товаров российского производства у нас тоже есть. <связь> Исходя из э, требования законодательства, состав технического э, задания должен содержать описание товаров, работ, услуг, да, функциональные характеристики, потребительские, качественные характеристики, количество, срок, места поставки товаров, выполнения работы, оказание услуг, требования к расходам на эксплуатацию, качеству и так далее. То есть основные параметры предмета закупки. У нас утверждена типовая форма технического задания, которую вы можете найти на сайте на официальном сайте Тюмгу в разделе «Контрактная служба». И думаю, что... Большинство из вас этой формы технического задания пользуется. Останавливаться на ней не буду, потому что, в принципе, при заполнении данной формы каких-либо вопросов не возникает. Основные вопросы возникают при составлении технического задания в части описания объекта закупки, то есть товара или работы услуги непосредственно. При описании в документации конкурентной закупки Предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами. Во-первых, в описании предмета закупки должны указываться полные характеристики, которые важны для заказчика. И в описании предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов полезных моделей и наименования страны происхождения товара если а, такое указание влечет за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, ну, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное четкое описание. А, вот это исключение, оно хоть и прописано в законе, но на практике мало малоприменимо, потому что ну, практически все можно описать тем или иным способом. Определение а, тех или иных Ограничения да, наименований э, содержатся в Гражданском кодексе. Я на них останавливаться не буду, в слайды вам будут доведены, поэтому э, можете посмотреть самостоятельно либо в Гражданском кодексе, либо на слайде. Единственное, что хочется сказать, что э, товарный знак – это не всегда э, наименование того или иного товара, да, то есть э, товарный знак – во-первых, должен быть зарегистрирован. Проверить регистрацию товарного знака, знака обслуживания, либо патента полезной модели можно на сайте... А можно следующий слайд? Как там? Все. Ага. Можно на сайте Федерального института промышленной собственности. Ссылку я вам привела на слайде. Там можно посмотреть, что включено, что зарегистрировано по объектам интеллектуальной собственности. И э, На чем здесь хочется остановиться? То, что по общему правилу в соответствии с 223 федеральным законом использование товарного знака э, в, в техническом задании э, возможно только с указанием э, слов или эквивалент. При этом э, недостаточно указания просто и, э, на э, наличие эквивалента, также необходимо указывать и параметры эквивалентности. При этом законом установлены исключения. Это несовместимость товаров, на которые размещаются другие товарные знаки и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. В данном случае у нас должны быть с вами веские основания, доказательства, да, обоснования несовместимости таких товаров на основе каких-либо... Сопроводительных документов, либо паспортов, либо еще каких-либо документов, подтверждающих такую несовместимость. Также исключением является закупки запасных частей расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией, то есть в самой технической документации на товар, на машину или оборудование, должно быть написано, что не допускается использование запасных частей или расходных материалов отличных от конкретных от материалов, да, выпущенных конкретным производителем. При этом в, технической, в техническом задании у нас с вами должно быть, написано, должно быть написано, к чему именно мы покупаем данные запасные части, расходные материалы. То есть полное наименование оборудования и желательно указывать год выпуска, потому что в зависимости от года выпуска также меняются требования да, к запасным частям или расходным материалам. А также допустимо а, закупать товары по конкретному товарному знаку в случае исполнения государственного муниципального контракта, а, заключенного заказчиком, а, либо а, если данные товарные знаки, в принципе, средства индивидуализации, да, которые запрещено указывать, предусмотрены условиями договоров, заключенных самим заказчиком с иными юридическими лицами. Также, также сложным вопросом в данном случае является эквивалент при наличии проектно-сметной документации. В данном аспекте, к сожалению, нет единого мнения, да, каким образом использовать эквивалент. Практика антимонопольной службы судов также местами диаметрально противоположна. Одни органы контроля говорят о том, что можно указывать конкретные торговые э, знаки при наличии в проектно-смертной документации без слова «эквивалент», потому что проектно-смертная документация прошла, подготовлена да, на основании законодательства, требований законодательства э, Российской Федерации и, в принципе, соответствует всем требованиям. Э, другие органы говорят, э, контроля да, говорят о том, что недопустимо, э, так как э, Указание конкретных торговых марок может привести к невозможности выполнения работ, например, в случае, если данные товары сняты с производства, или может быть расценено как вмешательство в деятельность подрядчика. Поэтому единого мнения нет даже у контроля. Мы с вами стараемся на сегодняшний день придерживаться позиции 223-го федерального закона, которая, в отличие от 44-го федерального закона, не содержит прямой нормы о том, что включение проектно-сметной документации в документацию закупки является надлежащим описанием объекта закупки. В 223-м федеральном законе есть только четко указанные исключения, в которые наличие проектно-сметной документации не входит. В описании предмета закупки указываются, да, как мы уже с вами говорили, функциональные характеристики, то есть это назначение предмета закупки, описание функций, который, которым должен соответствовать товар. Либо технические характеристики, совокупности измеряемых свойств товара. Качественные характеристики – это общие характеристики предмета закупки, которые необходимы с точки зрения заказчика. Эксплуатационные характеристики – надежность, работоспособность, совместимость. То есть э, э, указываются э, те или иные характеристики, э, которые влияют на э, эксплуатацию товара в тех или иных условиях. При описании «возможно использовать». Точные характеристики, не допускающие отклонения. Да? Например, когда нам необходимы конкретные размеры того или иного товара, да? когда нам необходимы тот или иной вес или еще какие-то характеристики, которые имеют точную характери... точное значение. Также допустимо использовать характеристики с не снимения, не более. Это параметр, который позволяет указать, для параметров, которые позволяют указать точное значение. Возможно указание диапазонных значений, но в данном случае заказчик обязан указывать в документации порядок описания участниками предлагаемого товара, работы или услуги. И, исходя из того, какое техническое, задание, какое техническое задание поступило в контрактную службу, контрактная служба разрабатывает или правит имеющуюся инструкцию по подготовке заявки участника на торги. Поэтому нам важно понимать, какие именно характеристики вы указываете в своем техническом задании, то есть к какой группе они относятся. Это характеристики, которые имеют точное значение, или это характеристики, которые могут быть только в диапазоне. Данные характеристики, определить, да, к какой группе они относятся, вы можете, исходя из сопроводительной документации на товар. Например, в паспорте написано «в диапазоне», значит, в техническом задании должны содержаться диапазонные значения. Если в паспорте указана точная характеристика, значит, возможно, не менее, не более в случае, если к данному товару имеется эквивалент. Вот примером как раз может служить расход мастики да, в диапазоне не более 200-250 грамм на 1 квадратный метр в зависимости от пористости основания. Данная характеристика как раз указана в технической документации на товар. И, указать, и требовать от участника указания точной характеристики в заявке, да, там 200 или 250, будет недопустимо. Также нежелательно, так как не несет никакой смысловой нагрузки, указание субъективных характеристик. Вкусный, красивый, да, так как нет никаких четких значений, да, нет, никакой, нет четкого понимания, каким образом данная характеристика будет оцениваться она прежде всего должна быть измерима. И э, из, э, исходя из соображений, да, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, возможно, дополнить техническое задание изображением товара. То есть товар в данном случае может соответствовать изображению, приложенному к э, техническому заданию. Одной из болезненных тем является тема использования ГОСТов в техническом задании. То есть установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами характеристики, они должны использоваться в рамках требований 223 федерального закона. То есть часть 10 статьи 4 четко устанавливает данное требование о том, что при подготовке технического задания заказчик обязан применять технические регламенты либо документы, разрабатываем, применяем в национальной системе стандартизации в части описания требований к безопасности, к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара, работы, к размерам, к упаковке, отгрузке товара и к результатам работы. При этом, если заказчиком данные требования не установлены, то должно содержаться обоснование необходимости иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, работы, выполняемой работы или услуги потребностям заказчика. Каким образом можно это делать? В первую очередь, недопустимо включать техническое задание общую фразу, что продукция должна соответствовать требованиям ГОСТов, либо а, упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТов, так, а, без указания на конкретный ГОСТ, либо без указания конкретных характеристик. А, в данном случае будет считаться, что требование а, в принципе не установлено. Не допускается игнорирование ГОСТа при его наличии. То есть, если ГОСТ введен в действие, ГОСТ существует на данную продукцию, то, то недопустимо не учитывать характеристики, указанные в данном ГОСТе. Установление характеристик, противоречащих ГОСТ без обоснования. Соответственно, если характеристики четко прописаны в ГОСТе указание каких-либо характеристик, противоречащих ему, будет являться нарушением. В данном случае, если требования ГОСТа, да, характеристики нам не подходят, то мы можем прописать характеристики, которые нам нужны, но при этом должно быть обоснование неиспользования характеристик из ГОСТа. Не допускается установление требований ГОСТ, не распространяющихся на данный товар. То есть... Когда вы знакомитесь с ГОСТом, достаточно посмотреть преамбулу данного ГОСТа, в котором прописано, на какие именно товары он распространяется. И в качестве примера да, не допускается применять ГОСТ на профессиональное оборудование, если мы с вами покупаем бытовое и наоборот: установление требования о соответствии ГОСТ, при этом ГОСТ содержит несколько вариантов товара. Например, Закупаем оборудование, прописываем, что оно должно соответствовать требованиям такого-то ГОСТ. И более ничего не пишем. В данном случае ГОСТ может содержать несколько вариантов изготовления существования, да, изготовления данного оборудования, и какой именно вариант выбрать, поставщик не сможет определить. Соответственно, это будет является введением заблуждения, заблуждение, да, либо отсутствие полной, полного описания товара. Поэтому если мы устанавливаем требования к ГОСТу, требования в соответствии с ГОСТ, то ГОСТ надо посмотреть, прочитать, в, каких, в какой части оно к нам подходит. Запрещено, в принципе, да, установление ГОСТов, утративших силу, так как этот документ, в принципе, не действует. Установление единиц измерения, противоречащих ГОСТ. И а, запрещено устанавливать требования о соответствии техническим условиям, а, так как а, техническое условие — это документ конкретного производителя. Да, и если мы с вами устанавливаем требования о соответствии ТУ, соответственно, мы а, ограничиваем конкуренцию до а, конкретного производителя. Возможно указывать... А, Характеристики без указания наименования ГОСТ. Да, то есть мы при составлении технического задания ГОСТ использовали, взяли характеристики, прописали все параметры и значения, которые нам необходимы. При этом сами реквизиты ГОСТа не указали. В данном случае нарушений не будет, так как вполне можно доказать, что Кост при составлении технического задания использовался. Но э, по практике лучше указывать. Э, в моей практике был случай, когда э, был поставлен товар, не соответствующий требованиям э, заказчика в данном случае. То есть э, товар был некачественный, ржавый. Конкретно да, э, имелись э, сколы, имелись э, потертости, э, при этом поставщик убеждал, что данный товар требованиям технического задания соответствует. Техническое задание не содержало прямого указания на отсутствие ржавых деталей, на отсутствие сколов, хотя, конечно, данный товар абсолютно принимать нельзя было. И в данном случае ссылка на ГОСТ как раз очень пригодилась, так как в самом ГОСТе содержались требования об отсутствии сколов, об отсутствии острых углов и так далее. То есть данный ГОСТ и послужил мотивированным отказом от приемки некачественного товара. Также возможно указать на конкретный пункт ГОСТ. Если весь ГОСТ нам не подходит, то достаточно сделать ссылку на какой-то пункт, который бы характеризовал либо упаковку, либо а, а, иные характеристики, да, которые нам в данном случае будут подходить. А, указать характеристику отличную ГОСТ, от ГОСТ с подробным обоснованием причины, это уже а, говорили с вами, и а, указать реквизиты технического регламента. Технический регламент – это документ, который обязательный для применения на всей территории Российской Федерации – также техническим регламентом предусмотрены перечни ГОСТ, которые разрабатываются в целях подтверждения соответствия товара данному регламенту. И указав ссылку на сам технический регламент, мы с вами будем соблюдать требования законодательства. На данном слайде как раз приведен пример, применение и технического регламента, и ГОСТа в части описания товара. То есть заказчик из ГОСТа выбирает нужную характеристику, при этом да, обратите внимание на фасоустойчивые характеристики и на те характеристики, которые в принципе ГОСТом не указаны. Например, цвет. В данном случае цвет будет как раз являться качественной характеристикой, важной для заказчика. Где можно найти ГОСТы? Ссылки привела на слайде. Во-первых, можно посмотреть на сайте Росстандарта который ведет данный перечень ГОСТов в открытом доступе. Также здесь можно посмотреть и действующие технические регламенты. Соответственно, в самих технических регламентах можно посмотреть ГОСТы, которые применимы к тому или иному товару. И ГОСТы также можно посмотреть в сертификатах либо сопроводительной документации на товары. Достаточно часто он там указывается. Также вам в помощь может быть применен каталог товаров, работ, услуг, который ведется в целях 44-го федерального закона, но в нашем случае он нам может послужить основой для составления технического задания некоторым товарам, работам, услугам. То есть сам каталог товаров, работ, услуг размещен на сайте закупки GoFru в соответствующем разделе и он устанавливает требования к номинованию товара, единицы измерения и описанию товара, работы, услуги. При исполнении 44-го федерального закона требования, данного, требования указанные в каталоге являются обязательными к применению. И в случае, если указываются характеристики не указанные в каталоге, то должно быть обоснование каждой включенной в техническое задание характеристики. Нам в 223-м в данном случае повезло, он такую, такие требования не устанавливает. Но сам каталог товаров, работ, услуг можно рассмотреть как базу да, для составления технического задания. Можно посмотреть ГОСТы, в некоторых позициях они указаны. Можно посмотреть основные характеристики, которые могут быть применены да, в, части описания техничес... в части составления технического задания, описания товара, работали или услуги. На сегодняшний день перечень товаров в каталоге достаточно большой. Также хотелось бы обратить ваше внимание на требования к описанию технического, к описанию технического задания, при поставке оборудования. То есть целесообразно установить требования о монтаже и вводе в эксплуатацию оборудования. Посмотреть, нуждается ли данный товар в вводе в эксплуатацию, можно в сопроводительной документации на товар. И также можно посмотреть требования да, к вводу в эксплуатацию, к его монтажу, требования к организациям, которые должны э, выполнять данные работы, и, исходя из этого, установить соответствующие требования в техническом задании. Более того, наличие данного требования также будет влиять и на э, обязательства да, поставщик, поставщика при исполнении договора, и на э, стоимость соответственно, товара э, при его поставке. Также установить требования проведения обучения сотрудников заказчика при вводе в эксплуатацию. Это касается прежде всего сложного оборудования, требующего не только ввода в эксплуатацию, но и настройки, да, пробированию каких-либо э, э, расходных материалов да, к данному оборудованию, настройки его при первичном использовании. Также Возможно предусмотреть разгрузку, подъем на этаж, иные условия поставки, которые будут влиять на исполнение договора. Особенно, например, если у нас с вами предусмотрен подъем на этаж, а при этом нет каких-либо технических средств, которыми можно воспользоваться. Можно указать комплектность поставки, так как... А не секрет, да, что сейчас бытовая техника продается не в полной комплектации, да, без каких-либо переходников, шнуров, необходимых для эксплуатации этой техники. Поэтому поставка может быть осуществлена без данных необходимых комплектующих, и нам придется с вами потом докупать необходимые запасные части. Гражданским кодексом установлены общие правила определения качества продукции, которые мы с вами можем использовать при составлении технического задания. Например, товар должен быть пригоден для, пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется. То есть, если товар поставлен не соответствующей цели, указанной в техническом задании, это может послужить мотивированным отказом для заказчика при приемке. Соответственно, в описании вполне допустимо указать цель, для которой данный товар покупается и будет использоваться дальнейшим заказчиком. Важным условием... При составлении технического задания также является форма подтверждения соответствия данного товара требованиям законодательства Российской Федерации. То есть у нас есть добровольное подтверждение соответствия, да, добровольная сертификация, есть обязательное подтверждение соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия. А добровольное подтверждение соответствия требовать именно как требование к товару недопустимо можно использовать при оценке качества э, при рассмотрении заявок. Э, что, конечно, не касается обязательной сертификации и декларации о соответствии, которые должны быть э, в отношении определенных товаров, э, предоставлены э, заказчику. То есть постановление правительства Российской Федерации 982 устанавливает как раз такие перечни продукции, которые подлежат либо обязательной сертификации, либо декларированию. При подготовке технического задания, при подготовке перечня документов, которые должны быть предоставлены вместе с товаром, данные постановления учитывать необходимо. Как мы уже с вами убедились, код ОКПД-2 при подготовке технического задания несет большую смысловую нагрузку. То есть при внесении закупки в план закупок мы обязаны указывать код ОКПД-2. При этом он также влияет на определение самого предмета и самого предмета закупки и на определение вида договора, то есть работы или то услуги, в частности. Также код КПД-2 может повлиять на нецелевое расходование средств, если изначально неверно был выбран вид продукции. Может быть... Код у КПД 2 да, в данном случае также влияет на выбор способа закупки, например, постановление 616, которое определяет перечень товаров, которых, закупку которых необходимо проводить путем электронного аукциона. И, ну соответственно, влияет на установление преференций национального режима при закупке. Также код у КПД-2 в данном случае у нас с вами, в целях применения постановления 2013 в ближайшем времени будет введен в типовую форму технического задания. Наименование объекта закупки. На что необходимо обратить внимание при оформлении да, наименования объекта закупки? Во-первых, на ограничение конкуренции, да, когда мы с вами... Неверно определим наименование объекта и тем самым ограничим доступ участников к закупке. Например, не, наименование объекта будет содержать неполное, неверное наименование самого объекта закупки. То есть закупаем компьютерную технику, а в лоте также, например, телефоны, да, то есть, которые к компьютерной технике не относятся. Соответственно, здесь необходимо указывать в наименование объекта общую смысловую какую-то группу, да, которая включает все товары, которые входят в состав предмета закупки. Также возможно сокрытие информации, когда в наименовании объекта закупки указывается латиница, да, когда по поисковику в данную закупку будет найти очень сложно. Несоответствие плану закупок. Если изначально внесли в план закупок одно наименование, техническое задание подразумевает включение иных товаров или работы или услуг, у нас с вами появляется лишнее движение, да, соответственно, затраты времени на внесение изменений в план закупок. Основные характеристики, на что влияет их указание в техническом задании. Ну, непосредственно требования к предмету закупки, да, определение цены, определение эквивалентных товаров, работ, услуг, когда в техническое задание включаются характеристики конкретного товара, и, но при этом эквивалент данному товару есть. В данном случае нам необходимо иметь четкое понимание, зачем какие-либо характеристики и функции включены в описание предмета закупки. Дальше определение соответствия требованиям ГОСТ, определение требований энергетической эффективности. Порядок исполнения влияет на контроль выполнения работ, оказания услуг и установление графика выполнения работ или оказания услуг. Поэтому в техническое задание для установления дополнительных требований к, к выполнению работ или оказания услуг необходимо прописывать и порядок исполнения. Нормативную базу: зачем указывать в техническом задании? Во-первых, если мы не до конца описали предмет закупки и имеются какие-либо белые пятна, то нормативная база поможет их закрыть. Мы всегда сможем с вами сослаться на тот или иной нормативно правовой акт, который указан в техническом задании в части его применения при выполнении работы, оказания услуг, либо при поставке. Соответственно, также цель закупки, которую я уже сказала, в соответствии с гражданским законодательством, также может быть использовано в части описания технического задания. В техническое задание необходимо включать требования к гарантии качества товара, желательно указать также требования к объему гарантии качества, то есть не только в какой срок да, может быть предъявлено гарантийное требование, но также и в какой части, да, какие именно действия должен предпринять поставщик, либо подрядчик, да, исполнитель, при а, а, наступлении гарантийного случая. Также определение гарантии качества или срока годности влияет на определение условий или периодичности поставки. То есть если товар достаточно скоропортящийся, то а, возможно установление периодичности поставки с учетом а, такого срока годности. Особенно это касается а, Яркий пример да, ⁇ это продукты питания. Определение условий хранения. Имеется ли у заказчика база да, для хранения товаров в соответствии их с, с гарантией качества, да, когда мы, об, мы обязаны соблюдать условия хранения, температурное, например, режим тех или иных товаров. И в данном случае при нарушении температурного режима мы не сможем с вами предъявить требования гарантии качества. Определение порядка приемки. Да, то есть, например, опять же, касаясь того же температурного режима, если хранение либо доставка того или иного товара требует соблюдения какого-либо температурного режима, то мы обязаны при приемке такого товара проверить соблюдение всех условий его доставки. Также установление обеспечения гарантийных обязательств в самом проекте договора. При этом, если проект договора, который у нас с вами утвержден приказом, не содержит или содержит неполные требования да, в части гарантии качества, в части обеспечения гарантийных обязательств, то мы всегда с вами можем дополнить данный договор путем включения этих характеристик в техническое задание, которое является приложением и данному договору. Срок поставки выполнения работ, оказания услуг. Основная характеристика, которую необходимо включать в техническое задание, и... соответственно, которая у нас переходит в условия договора и является существенным условием договора. Место поставки, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями законодательства, местом поставки может быть как территория заказчика, так и территория поставщика, например, склад, но при этом необходимо учитывать, что если вы указываете место доставки территорию поставщика, то в э, стоимость э, товара, да, то есть в коммерческих предложениях, не должно быть э, условий о его доставке до заказчика, и, э, соответственно, вы должны закладывать изначально необходимые расходы на э, его доставку до заказчика. Требования к обучению лиц, осуществляющих использование обслуживания товара. Такое требование мы тоже можем установить и, э, при приемке, Поставщик должен будет проучить сотрудников заказчика обращению с данным товаром. Одной из ключевых также характеристик, которые подлежат включению в техническое задание, является критерий оценки сопоставления заявок на участие в такой закупке. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложения у нас с вами установлен в положении закупки товаров, приложение к положению, в котором четко прописаны, какие критерии оценки заявок и какую значимость критерий в процентах мы обязаны установить в документации о конкурсе либо запросе предложения. При этом можем оценивать цену договора, можем оценивать квалификацию участника коллектив или сотрудников, да, наличие того или иного опыта, либо наличие тех или иных сотрудников определенной квалификации у участника. Можем оценивать качество товара, то есть те или иные характеристики, которые можно улучшить в части предложения, сделанного участником закупки. Можем оценивать сроки поставки. Про сроки я хотела бы остановиться более подробно в части анализа да, тех технических заданий, которые поступают в контрактную службу. Не обязательно устанавливать минимальные сроки поставки. То есть наш порядок оценки допускает установление максимальных сроков поставки, например, не более 30 дней со дня заключения договора, и при этом минимальные сроки поставки можно не указывать, например, не менее 15 да, и не более 30, когда допустимо указывать минимальные сроки поставки для их оценки. Это тогда, когда помещение для приемки того или иного товара еще не готово, да? или данный товар вам необходим именно к этому сроку. В этом случае минимальные сроки поставки вполне допустимо указывать. Теперь остановимся с вами на также важном моменте – это выбор способа закупки. В соответствии с положением о закупке у нас предусмотрены конкурентные способы. Это конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений, сбор ценовых предложений. Мои коллеги до меня уже останавливались на данном вопросе. Здесь хотелось бы привести да, сравнительную таблицу, в каких случаях тот или иной способ закупки выбирается. Когда мы выбираем, хотим использовать критерии оценки, то в данном случае мы выбираем конкурс либо запрос предложений. Аукцион, запрос котировок и сбор ценовых предложений оценив, оц, оц, о, использует исключительно стоимостную оценку. Да, в данном случае о, вес будет иметь только цена. Также о, формы о, закупок для различных способов закупки предусмотрены в самом положении закупки и о, бумажной и закрытой формы закупки мы практически не пользуемся с вами, то есть если закрытая форма закупки предусмотрена только для исключительных случаев, например, для Гостайны, то бумажная форма она на сегодняшний день является неудобной для использования, так как не охватывает в принципе весь рынок, да, не охватывает наибольшее количество участников закупки, соответственно ведет э, к завышению э, цены, да, и недостаточно открыто, что нарушает основные принципы законодательства. Также в положении о закупке предусмотрены дополнительные элементы к тем или иным способам закупки: это присвоение нескольким участникам закупки первого места, когда по результатам закупки может быть определено несколько поставщиков. Может быть, предусмотрена подача альтернативных предложений, когда мы с вами сможем выбрать э, наилучшее предложение по э, качеству товара, либо по э, способу исполнения контракта, да, по каким-то э, моментам, которые возможно улучшить. И э, также переторжка, то есть когда э, допустимо предоставление цены э, дополнительного предложения о цене. При этом сроки подачи заявок для конкурса и аукциона одинаковые. Запрос котировок предусматривает 5 рабочих дней, запрос предложений 7 рабочих дней и сбор ценовых предложений 3 рабочих дня. Сама по себе процедура сбора ценовых предложений используется крайне редко, если не сказать, не используется вообще, по той причине, что это аналог способа закупки электронного магазина, так называемой «березки», которая действует в развитии норм 44 федерального закона. И, в принципе, данный способ подменяется запросом котировок и несет ту же самую смысловую нагрузку. Но сбор ценовых предложений... В скором времени, скорее всего, будет заменен использованием функционала электронных магазинов, которые нам предоставляют такие площадки, как РТС-тендер или Сбербанк-СТ. В данном направлении контрактная служба как раз ведет работу, и возможно, что в ближайшее время мы, сможем, мы с вами сможем использовать данный функционал. Также не существует ограничений по начальной максимальной цене договора. Да, способ закупки выбирается независимо от данной цены. Срок рассмотрения заявок установлен также одинаковый для всех. Но 15 календарных дней, конечно, мы, это максимальный срок рассмотрения заявок. И в среднем это 2-3 дня. В зависимости от включения того или иного предмета в перечень товаров в соответствии с постановлением 13.52, то есть да, перечень закупок у субъектов СМП, применяются конкурентные способы закупок у, среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Здесь аналогия полная, да, конкурс, аукцион, запрос, котировок, запрос, предложений. Единственное, что данные способы проводятся только в электронной открытой форме. С 1 апреля требования к проведению данных торгов значительно изменился. Изменился перечень документов, которые невозможно требовать от участников закупки. И данный перечень является закрытым Останавливаться я на нем не буду, его можно посмотреть в статье 3.4.223 от федерального закона. Но единственное, что надо понимать, да, что при выборе способа закупки СМП мы руководствуемся прямыми нормами федерального закона 223. И положение в данном случае предусматривает общую норму по... общую норму по применению данных способов закупки. В данном случае обсуждение с участниками технического задания возможно только при способах конкурс либо запрос предложений. Обсуждение данных возможно до подачи заявки участника либо на моменте рассмотрения заявок участников, если это предусмотрено документацией. Подача дополнительных предложений – возможно только, на, только в такой процедуре как конкурс в иных процедурах данная подача да, какой-либо иной цены не предусмотрена в данном случае, для использования конкурентных способов среди субъектов малого предпринимательства действуют ограничения. Это срок подачи заявок, это ограничения по начальной максимальной цене договора, причем в конкурсе и в аукционе предусмотрен максимальный предел, да, который влияет на срок подачи заявок. То есть если цена, начальная максимальная цена договора меньше или равна 30 миллионам рублей, то срок подачи заявок будет составлять 7 дней. Если больше 30 миллионов, то уже 15 дней. Запрос котировок недопустимо применять при цене договора свыше 7 миллионов рублей, запрос предложений свыше 15 миллионов рублей. Срок рассмотрения заявок в данном случае общая норма положения о закупке, о закупке это конкурс-аукцион 15 календарных дней и запрос котировок 2 рабочих дня, запрос предложений точно также 15 календарных дней. По результатам проведения таких закупок заказчик обязан заключить договор с победителем. Также положением о закупке предусмотрен такой способ закупки, как, как а, а, закупка выборки. То есть извещением с учетом специфики закупаемой продукции может быть предусмотрено, что договор заключается с победителем закупки, с включением в договор начальной максимальной цены договора, то есть максимального значения цены договора и цены за единицу товаров, работы, услуг. И в данном случае заказчик в течение срока действия договора партиями сможет выбирать тот или иной товар, тот или иной товар, да, или применять ту или иную услугу, работу по цене за единицу в рамках максимального значения цены договора. Также при выборе способа закупки необходимо учитывать, что если вы закупаете сложное оборудование с монтажом, вводом в эксплуатацию или требованием обучения да, сотрудников заказчика, то в данном случае возможен выбор способа как запрос предложений, когда можно будет оценить опыт, участника при поставке а, такого оборудования. А, если же а, поставка товара не сопровождается какими-либо дополнительными услугами, если а, товар достаточно простой, да, то есть а, если поставка не предусматривает а, а, каких-либо манипуляций, то в данном случае лучше выбирать либо запрос котировок, либо аукцион. Положением о закупке предусмотрены неконкурентные способы закупки. Это безальтернативная закупка, закупка малого объема в сумме до 2 миллионов рублей и закупка по особым обстоятельствам. Безальтернативная закупка используется нами, когда контрагент определен нормативно-правовым актом, например, законом о естественных монополиях, либо иным документом, договором, в котором университет выступает в качестве исполнителя, да, то есть заключенным договором. Ну и, в принципе, если по-простому говоря, больше не у кого купить. В данном случае используется безальтернативная закупка, то есть никаких либо, либо иных поставщиков данного, данного товара либо подрядчиков-исполнителей, да, в принципе, не существует или мы не можем их найти. А закупка малого объема, стоимость которой не превышает 2 миллионов рублей, она применима... В любых случаях, да, в, да, в рамках данных ограничений, но при этом а, должно быть обоснование а, неприменения иных способов закупки, а также должен быть проведен полноценный анализ рынка, предоставлен три коммерческие предложения, либо иное обоснование цены, и а, то есть, а, должно быть полное понимание либо срочности данной закупки, либо а, еще каких-либо а, конкретных Обоснованием. Закупка по особым обстоятельствам. Одним из примеров это проведение конкурентного способа закупки не привело к заключению договора. Пункт 10.3.1. То есть если конкурентная закупка не состоялась, то применение именно этого пункта возможно только в том случае, если не, нет никаких изменений условий закупки. То есть не меняется объем не меняются характеристики. Единственное, что возможно, это изменение цены в сторону снижения. То есть из трех коммерческих предложений, которые были предоставлены, например, для обоснования цены в данном способе, в конкурентной закупке, возможно выбрать того поставщика, который предоставил наименьшую цену. То есть в данном случае 10.3.1 вполне возможно использовать. Также Пункт 10.3.2. Закупка осуществляется для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии. В данном случае необходимо обратить внимание, что должен быть документ, фиксирующий аварию, и затраты, которые возможно обосновать данным способом, должны покрывать только те необходимые манипуляции, да, действия, которые необходимы для ликвидации последствий, либо необходимы для... На, на срок проведения новой закупки. А, обычно а, контролирующие органы именно так относятся к а, закупке а, по основанию ликвидации а, возникшей вследствие аварии. И а, иные а, основания для закупки по особым обстоятельствам необходимо а, рассматривать предметно. То есть... Возможно ли использовать конкурентный способ закупки для, по тем или иным основаниям, предусмотренным пунктом 10.3? Если возможно, то лучше придерживаться конкурентного способа и не злоупотреблять закупкой у единственного источника. Мы с вами... Подошли к теме исполнения обязательств по договорам. Она непосредственно связана с техническим заданием, да, так как техническое задание определяет перечень обязательств поставщика, подрядчика или исполнителя. Если смотреть на правовую природу торгов, то процедура торгов – это серия сделок. То есть при подаче, при размещении извещения или размещения документации на ИСИ, мы инициируем договор о проведении торгов и договор о заключении контракта. То есть, в данном случае мы определяем основные условия исполнения договора, размещаем проект договора и подачей заявки участник закупки осуществляет акцепт нашей оферты. Договор определяет отношения между заказчиком на, по исполнению взаимных обязательств. Да, то есть, Первая сделка, как таковая, да, это договор о проведении торгов, то есть извещение плюс документация, это публичная оферта, и подача, подача заявки будет являться полноценным акцептом. И второе, это когда на этапе рассмотрения заявок мы принимаем те предложения, которые нам дал участник, мы производим акцепт оферты участника. То есть такова правая природа и из этого исходит обязательство заказчика учитывать те или иные предложения участника, да, перенося их в свой проект договора. То есть договор заключается на условиях, объявленных в торгах и по предложениям, предложенным победителям. Исходя из этого, следует учитывать, да, что при исполнении договора изменение тех или иных обязанностей, тех или иных технических характеристик, указанных в предмете договора, всегда может быть рассмотрено контролирующими органами как, нарушение, как ограничение конкуренции, нарушение условий торгов и может привести к, соответственно, к нарушениям. Исполнения договора. Соответственно, сделка может быть признана недействительной в двух случаях. Да, при недействительности сделки, при нарушении проведения торгов при нарушении порядка исполнения при нарушении порядка заключения договора. Значит, приказом ТЮМГУ установлены типовые формы договоров. При подготовке технического задания необходимо также учитывать, что данными договорами, типовыми формами, да, утверждены основные обязанности поставщика и установлены, установлены основные параметры основного ход приемки товаров, работ, услуг. Поэтому в случае, если условия типовых договоров вам в данном случае не подходят, то это необходимо изложить в техническом задании. Обязательства заказчиков типовых договорах указаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии значит, с условиями договора и в соответствии с нормативно правовыми актами, указанными в техническом задании договоре. То есть, если э, какие-либо обязательства необходимо, необходимо включить э, в договор э, в соответствии с профильными, специальными э, нормативно правовыми актами, то это возможно сделать через э, включение их в техническое задание. Основными обязанностями заказчика при исполнении договора является приемка, оплата, претензионная работа, гарантийные обязательства. Значит, приемка. При осуществлении приемки недопустима принимать товар, не соответствующий требованиям технического задания. Также при приемке недопустимо нарушать порядок приемки, установленный в договоре. Если товар пришел, не соответствующий требованиям технического задания, либо имеются другие нарекания к качеству, технич... к качеству товара, то в данном случае заказчик обязан подготовить мотивированный отказ от приемки. Неподготовка или несвоевременная подготовка мотивированного отказа, как и его направление либо не своевременное направление, будет являться основанием в суде да, для приемки и оплаты данного товара. То есть нет мотивированного отказа, товар принят. Далее. При приемке необходимо э, учитывать, э, что все документы сопроводительные должны быть предоставлены вместе с товаром. Если товар э, предоставлен без, поставлен без сопроводительных документов, либо документов э, сопроводительных, имеется в виду паспорт, сертификаты, да, те, которые необходимо предоставить вместе с товаром, либо э, документы, которые подтверждают его поставку, это товарный накладная акт приема передачи, то в данном случае приемку производить точно а, так же а, не, нельзя да, в полной мере. То есть можно, привести, можно проводить приемку на качество с подготовкой мотивированного отказа, в котором будет указано, какие именно документы необходимо предоставить и в какой срок. А, далее. Оплата товаров, поставленного товара в выполнено работы оказанной услуги, является, является прямой обязанностью заказчика. С этого года нарушение порядка оплаты, то есть несоблюдение срока порядка, оплатки, порядка оплаты для контрактов, заключенных субъектами малого предпринимательства по результатам торгов с СМП, является, подлежит, общем, может облагаться штрафом. Штраф до 30 тысяч рублей. И а, здесь а, большая просьба к инициаторам а, закупки, да, к тем а, сотрудникам, которые отвечают за своевременное исполнение договора, а, своевременно предоставлять документы на оплату и предоставлять их а, оформленными в соответствии с требованиями внутренних а, локальных, нормативных, а, локальных актов ЧМГУ, а также в соответствии с требованиями законодательства. Как возможно производить приемку? Возможно производить приемку не только самостоятельно, да, то есть ответственным сотрудникам, закрепленным за исполнением данного договора. Но также возможно производить приемку коллегиально, создав приемную комиссию, приемочную комиссию, которая будет отвечать за приемку данного товара, работы или услуги, и включать в себя сотрудников, которые компетентны и которые могут оценить качество выполненных работ, указанных услуг, либо поставленного товара. Соответственно, создание такой комиссии желательно осуществлять приказом, внутренним приказом. Также хотелось бы напомнить, что в типовой, форме, в типовой форме договора на поставку товара у нас имеется ссылка на использование требований инструкции госарбитража СССР П-6 и П-7 при приемке товаров. Соответственно, данная инструкция содержит требования к предприятию-получателю, да, когда какие именно условия для приемки обязан создать заказчик при приемке того или иного товара, работы, услуги. И, если в типовом договоре у нас имеется ссылка на данные документы, то и при приемке мы обязаны их использовать, исполнять в полной мере. Претензионная работа является также основным обязательством заказчика. То есть это не право заказчика, это его обязанность, когда... Имеется основание для выставления претензий, заказчик обязан это сделать. По претензионному порядку, по претензионного порядка, имеется приказ, о котором вам будет рассказано в последующие дни, поэтому я на нем останавливаться не буду. Единственное, что хочу сказать, что если претензионная работа не велась, то контрольными органами это будет считаться нарушением вплоть до применение да, каких-либо штрафных санкций, так как претензионная работа — это прежде всего установление, это прежде всего денежные обязательства, да, которые мы начисляем, которые мы, в принципе, можем получить. И также претензионная работа — ведется заказчиком в целях дисциплинирования поставщика, подрядчика, исполнителя, да, в том числе подтверждения действий заказчика по исполнению договора, да, по его надлежащему исполнению. И гарантийное обязательство, которое у нас прописано отдельным разделом в типовых договорах и э, исполнение гарантийных обязательств также необходимо отслеживать например если гарантия на товар установлена в течение двух лет то э, исполнение э, то э, выполнение каких-либо действий по его ремонту, да, либо по его обслуживанию, которое входит в гарантийные обязанности поставщика за а, дополнительные средства, тоже может быть рассчитано как неэффективное расходование средств. Поэтому а, выставление и предъявление гарантийных требований также является обязательством заказчика. И а, исполнением а, да, поставкой приемкой товара действие договора не заканчивается в данном случае а, в части его отслеживания до да, его а, исполнения это тоже надо учитывать а, и, а, сотрудникам которые работают с а, исполнением договоров непосредственно в принципе это все что я хотела сказать по сегодняшней теме по вопросам которые у вас есть а, после трех часов с 3 до четырех. я и мои коллеги, мы ответим на эти вопросы. Те вопросы, которые мы не сможем осветить в силу времени, либо в, цели, либо в силу необходимости их проработки, да, мы будем доводить до вас в скором времени. При этом хочу также сказать, что контрактной службой инициировано создание папки, общей папки в СЭДе, где будут размещены дополнительные материалы, которые... Не хотелось бы э, выкладывать в общий доступ на сайте Тюнгу. И э, то есть это материалы, которые вам необходимы в помощь при подготовке технического задания, при исполнении договора, при э, работе с СЭД или при заполнении тех же э, типовых форм. Также э, предполагается разработка типовых форм э, в тех или иных э, областях да, по специфике какой-то конкретной либо поставки товаров, либо выполнение работы оказания услуг. И все эти материалы будут размещаться в данной папке. О папке вам информация будет доведена в ближайшее время дополнительно. Спасибо за внимание. Прощаться я не буду по вопросам. Встречи.